Всем привет! История успеха очень проста. Нужно много трудиться и много работать. Но чтобы всего этого достигнуть, нужно владеть большим количеством информации. А предоставить и донести ее до тебя поможет наша команда. В эфире «Универньюз» и я Дмитрий Леонтьев. Мы начинаем! Наука в летнюю ночь. Лекторий КПУ познакомил горожан и гостей Казани с научной жизнью университета. Предупрежден, значит вооружен. Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у населения Республики Татарстан. То, что нефть – ресурс невозобновляемый, ни для кого не новость. А скорее даже головная боль. И пока одни ученые ищут нетрадиционные виды топлива в виде солнечной и космической энергии, другие решают задачу потяжелее. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о добыче так называемой тяжелой нефти. И разговор о том, как извлекать ее из земных недр максимально эффективно, в эти дни идет в Казанском федеральном.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 Миша вас, поблагодарить э, наших коллег, которые отозвались. И очень надеюсь, что Казань, Республика Татарстан вам понравится. И мы найдем форму э, как можно чаще встречаться, и общаться. Ну и самое главное, ваши знания, ваш опыт, ваши технологии они э, будут очень нужны.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 Если эм, получится, то это будет, конечно, прорывная технология. Александр Александров, Руслан Муразаев, Универньюз. На очередном заседании ректората Казанского университета обсудили многие значимые для вуза вопросы, в их числе итоги рейтинга научно-преподавательского состава. Подробности узнаешь в наших следующих выпусках. А сейчас продолжаем. Что не говори, но так часто наш ВУЗ становится вторым домом. А как известно, любой дом должен быть окружен настоящей материнской заботой. Возможно, именно этого не хватало IT-лицею Казанского федерального. Подробности далее.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 В Российском исламском институте состоялся первый выпуск исламских журналистов. Напомним, направление журналистика открылось в ВУЗе четыре года назад. Патриарх Кирилл подтвердил участие в церемонии закладки собора Казанской иконы Божьей Матери в создании собора и возрождение Богородицкого монастыря события беспрецедентного духовного значения. Программу «Набережные Челны. Город устойчивого развития» представили в Корее. Презентация прошла в рамках международной конференции «Зеленая промышленность для устойчивого развития городов». 3 июля в Казанском саду пройдет фуршет для копытных. Покормить животных и отпраздновать именины новорожденных малышей гуанака, пятнистых оленей и морала приглашают всех желающих. Студенты КГСУ предложат идею по благоустройству Елабуги. Задачи и идеи обновления территорий и объектов города обсудили на встрече учащихся вуза с руководством города. Казанский камерный оркестр для Примавера» запишет музыку композиторов Татарстана. Сочинения современных татарстанских композиторов войдут в два альбома «Обертоны земли предков». Рустам Мениханов вручил госавтоинспекторам Республики Татарстан ключи от новых служебных автомобилей. Событие прошло в преддверии 80-летия Татарстанской госавтоинспекции. Говорят, что университетские годы самые прекрасные. Это время, когда мы изучаем выбранную профессию, становимся личностями и находим любовь. А вручение дипломов это своего рода точка в студенческом этапе. Вручение дипломов выпускникам химического института имени Бутлерова состоялось 29 июня. Этот день юные химики запомнят на всю жизнь, ведь впереди их ждет неизвестная дальняя дорога. Всего в этом году выпустилось 96 студентов. Это специалитет – бакалавриат и магистратура. 17 из них окончили вуз с отличием и получили красные дипломы. Но многие выпускники не спешат прощаться с любимым институтом. «Поступаю в магистратуру, то есть еще два года я буду здесь учиться». Но я буду скучать по преподавателям, которым я уже не увижу, Ну и, конечно же, по своим одногруппницам, так как у нас женский коллектив, у нас 15 девочек. вот И, ну, большая часть, конечно, остается, но есть одногруппницы, которые уходят. Я собираюсь дальше поступать в аспирантуру, поэтому еще на этом жизни заканчивается. Я, ну, с друзьями буду со всеми видеться. Учащиеся химического института КФУ получили ценные знания и смогут с пользой применить их в будущем. Желаем им успехов. Адилья Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Ученые КФУ совместно с врачами республиканского онкологического диспансера придумали, как можно обойти онкологию стороной и не стать жертвой страшной болезни.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 А у абитуриентов Казанского университета появилась уникальная возможность познакомиться с учебной жизнью вуза задолго до поступления. О науке в летнюю ночь расскажет корреспондент Анастасия Иванова. Казанский федеральный университет запустил серию открытых научно-популярных мероприятий про науку в КФУ. Впервые на площадках университета для всех желающих до 6 июля будет проходить научно-популярные лекции, интерактивные мастер-классы. Для посещения будут открыты лаборатории и музеи вуза. научно популярной лектории «Наука в летнюю ночь» знакомят горожан и гостей Казани с научной жизнью Казанского федерального университета в необычном формате «Встреча под открытым небом».